Итого, для того, чтобы закончить часть про плиты, да, есть еще что-то, что можно вам об этом рассказать. Наверное, можно обратиться к урокам физики и разобраться с тепловыми процессами. Но я вас призываю к следующему. Вы вот это все слушаете не для того, чтобы галочку поставить, что вы прослушали курс лекции о плитах. Вы это все слушаете для того, чтобы, покупая оборудование тепловое, конкретно плиту, для себя сделать вывод. Хотите вы, чтобы эта плита проработала долго? Или с уменьшением цены у вас увеличивается риск того, что она сгорит. Если вы проектируете частный дом, вы дизайнер, архитектор, и вы туда собираетесь поставить дешманское плиту, если вы согласны с тем, что вам собственник дома будет периодически, там, раз в два месяца напоминать о себе, говоря о том, что как бы ты нам насоветовал тут не пойми что, у меня тут это горит, если вы с этим согласны, ставьте все, что угодно. Если вы с этим не согласны, ваша задача убедить вашего покупателя в том, что лучше купить оборудование мирового бренда, которое рассчитано на подобного рода эксплуатацию. Если вы видите, что клиент открывается на пляжу, да, или в месте массового скопления людей, и э, у него нет возможности там активно мыть эту плиту, и вообще на самом деле у него это разовые какие-то спонтанные события, там нашествия или какие-то мероприятия, и он после этого мероприятия готов эту плиту кратно выкидывать, зачем тогда ему предлагать супердорогую технику, которая останется посреди поля. Если вы работаете с вахтовиками, да, или вы работаете с какой-нибудь нефтяной компанией, которая строит микрогорода по движению э, и открытию, своих каких-то точек для решения вопросов прокладки газопроводов и трубопроводов, вы должны понимать, что у вас, возможно, не окажется под руками нужных запчастей, когда вы им продаете такую плиту. И плита должна быть ремонтопригодная, поэтому лучше они чуть-чуть переплатят, но это будет уникальным свойством плиты, будет ее быстрая и простая ремонтопригодность, нежели чем это будет красивая стеклокерамика, какой-нибудь дальнобойщик, который случайно вечером разобьет, оперевшись на нее своей тяжелой рукой или трубой, или еще чем-то. Если мы с вами говорим про э, бытовые кухни, на которых вы, собственно говоря, хотите просто экспериментировать как некий э, будущий именитый шеф, у вас не стоит задача гигантской проходимости, у вас стоит задача быстро и качественно навести порядок, у вас стоит задача хорошо и быстро получить нужные температурные режимы, управлять этим процессом и делать это эстетически хорошо. Вам идеально подходит стеклокерамика и индукция. Если же мы с вами говорим про кухню ресторана, где мы состыковываем одно с другим, надо разбираться с меню, потому что если у вас мясное меню и вы собираетесь сделать часть блюд в Вести, в Джоспере, еще в каких-то элементах с углем, и на плите не собираетесь ничего доготавливать, вам одной плиты хватит для соусов и для одного супа. Но если у вас есть процессы, Проработки полуфабрикатов, ä, там разные обжарки, доведение каких-то блюд до чего-то там, до какого-то нужного состояния, обжарка первичная какая-то под гарниры и тому подобное. Да, вам плита нужна и не одна. Если мы говорим о том, что ваша кухня подразумевает, что вы там только сырники готовите и так далее, может, вам вообще 4 конфорки лишние? Возьмите двухкомфорочную плиту, тем более, если вам не нужна духовка и вы не собираетесь ее всовывать при плиту, поставьте двухкомфорочный вариант. И их очень много разных и индукционных плоских китайских за копейки, и хороших и, типа электролюкса, и где самые самые аналогичных им, и встроенных, и напольных, и настольных, любых. важен вопрос, что мы собираемся на этом делать. Если мы на этом готовим один раз в день сырники, просто потому что у нас в меню должны быть сырники, ну, слушайте, здесь тогда выбор велик, невероятен. Но если мы понимаем, что от отдачи яичница с этой плиты, зависит жизнь жизнедеятельность целого банка, потому что к вам приходит сам греф покушать с этой плиты, ну, лучше перетратить чуть-чуть денег, да, но поставить такую плиту, за которую и не стыдно и которая красиво внешне выглядит, то есть эстетика в данном случае преобладает. Если вы выставляете эти плиты в зону открытой кухни, и вы видите, что люди смотрят на эти плиты, а она у вас, спросите изображение советское эмалированное, и на ней уже такие поскрябыши там, и всякие царапинки, сколы и все остальное, ну подумайте об эстетической составляющей, потому что люди, которые стоят на линии раздачи и просят, чтобы им что-то положили, и вы идете к плите, которая, походу, там редко моется... Это будет дискомфорт и для гостей неудобняк, да, и вам тоже будет неприятно, вы каждый раз будете сами эти видеть и говорить, блин, когда-нибудь я их поменяю. Надо рассматривать это все применительно к ситуации. В тех объектах, которые делал я за свою историю, я оставил все время композитные плиты. Мне было так удобнее, потому что я понимаю, что если у шефа начинается активная работа, все, он подходит к кондукционным плитам, начинает на них работать. Но если шеф мне говорит, Ром, слушай, ты прости, пожалуйста, но у нашего руководства больше определенной суммы денег нет, я говорю, слушай, отлично, договорились, давай тогда я тебе ставлю там обыкновенный металл, чтобы у тебя всю кухню была укомплектована. Но мы с тобой договариваемся о следующем. Ты предупреждаешь свое руководство, что это сделано на пределе возможностей, и как только у тебя пойдет поток гостей, который будет окупать стоимость этой кухни, вы вот этот модуль поменяете на стеклокерамический, а вот этот модуль поменяете на индукционный. Всех это устраивает, потому что в данном случае я предлагаю серию оборудования, которые взаимозаменяемы. Да, я убрал с чугунными комфортами, она пошла в них про запас, если что-то загорело, да, и ставится индукционно, и на это место повар получает нужный ему скилл, да, дополнительную эффективность, возможности и так далее. Если же я набираю это все из каких-то кусков наборных, которые не пойми от каких производителей, то просто состыковать это все в одном месте становится очень неудобно. То есть бог с ним то, что там углы не сходятся. Проблема в том, что когда мастер приезжает что-то чинить, он не понимает, потому что у вас здесь стоит Бертос, тут Барон, тут МКН, тут кусок от Электролюкса, тут кусок от Анджела По. И у вас вся вот эта вот гамма всего, и у него нету с собой ни таких тенов, ни таких ручек, ничего. Поэтому мастер приезжает еще и еще пытается найти шилдик на плите, который вы там активно шуманитом стерли, не может разобраться, какая прокладка подходит, какой вентилятор подходит, что сюда могло бы подойти. В итоге ремонт плиты занимает месяцы. И получается, что вы вроде сэкономили там 40 тысяч рублей, купив плиту более дешевого бренда, а при этом мастер в возникшей ситуации ремонтирует эту плиту вам 2 месяца, и она у вас занимает место, не приносит вам никаких денег. Смысл тогда был в потере этих двух месяцев этой экономии там в 20 или в 40 тысяч рублей и это знаете как с транспортным средством если вы выбираете себе автомобиль для повседневной езды для вас важен комфорт внутри удобства перемещения и так далее но если вы приехали в области вам нужно добраться из точки а в точку б подойдут и жигули, и любые индийские машинки, которые там как в последний путь едут, но вам всего-то нужно преодолеть конечное расстояние и все. А если вы собираетесь на этом делать бизнес, вы должны этот бизнес застраховывать, вы должны максимально страховать свои риски и если плита сгорит, это будут ваши риски, а не чьи-то другие, потому что производитель в субботу-воскресенье вряд ли может ответить. У итальянцев в августе месяце и в зиму фиеста, у немцев нужно как бы прислать целый протокол, почему у вас плита не работает, в противном случае они даже гарантию рассматривать не будут. У фирмы-производителя, который продает это оборудование, не может оказаться должных запчастей на складе и они не захотят разорять новую плиту, чтобы отремонтировать вашу. Вы будете ругаться, вы потратите на это свои эмоции и время, но плита от этого работать не будет. Поэтому надо просто понимать, что вы, чем, чем вы рискуете в данном случае. И самое интересное, что повар, которому вы даете хорошую кухню, он с благодарностью на это смотрит. Да, вы можете считать их там чванливыми животными и говорить о том, что они неблагодарные твари, но на самом деле, если ему удобно убирать, у него кухни линейные и красивая, ему не стыдно на эту кухню приглашать журналистов, проводить на ней мастер-классы и гордиться той кухней, на которой он работает. А если она похожа на цыганский табор, где, где положили там и, в общем-то, все это приросло и осталось, то, конечно же, он приходит на эту кухню и понимает, что он никогда за всю свою работу в ресторане не сможет ее ни отмыть, ни почистить поэтому он просто старается все эти коробочки, баночки и углы расставить таким образом чтобы в момент работы они были функциональны а дальше ехала и болела вот как-то так, ребят на экране внизу есть строка и мне очень будет приятно если во время прослушивания и просмотра вы будете писать свои вопросы потому что для меня многие вещи они стереотипичны и я могу просто про них недорассказать так, как хотели бы услышать вы мы в Apache Lab пытаемся ответить на все вопросы для того, чтобы, приходя к нам, вы получали качественный результат. Я, как специалист сторонний и привлеченный к ребятам, не могу тратить на это все свое время. И поэтому, когда вы формируете свои вопросы, мы собираем их в интересные блоки и в очередных репортажах, мы можем вам о них рассказать более детально, потому что опыт и практика, с которыми мы сталкиваемся, она позволяет нам ситуации решать легко. А возможно, у вас этот случай э, мучает вас, и вы не можете с ним разобраться. Поэтому оставляйте внизу свои данные, оставляйте свой координатный телефон или какие-то контактные данные, чтобы мы могли связаться. Желательно, если у вас есть какая-то конечная проблема, вы не можете какую-то расстановку довести до конца, пишите просто фотографию вашей кухни и напишите, что вы хотите делать. То есть, Роман, привет, застряли, не можем сделать 100 бургеров, у нас есть только фритюрница вот такая плита, чувак, чего нам не хватает? Мы тут вообще в полной растерянности. Все не вопрос, мы, по крайней мере, сможем понять, что вам нужно, потому что вот это привет, привет, как дела, что хотите, вы стесняетесь рассказать про какие-то цифры, мы не хотим быть навязчивыми, вы не знаете, к кому обратиться, а мы не хотим вам слишком высокие цены давать, и получается, мы обсуждаем какой-то там сраненький настольный гриль, который вам там сильно приспичил именно сегодня. Это не такой вопрос, который важен вопрос о том, что, чувак, у нас гриль, который не набирает температуру. Что мы сделали не то? Мы что-то, наверное, не то купили. И мы смотрим и говорим, о, блин, парень, у тебя же, смотри, гриль всего 2 киловатта, а ты на него положил э, 16 раз подряд мясо, 16 раз подряд булки. И гриль просто не в состоянии столько тепла отдать. Ты не тот гриль выбрал. Тебе нужно 4 киловатта. Можешь ли ты на своей кухне увеличить на 2 киловатта мощность к своему новому грилю? Вот это ключевой вопрос, решая который, вы получаете довольно улыбающегося клиента и пухлую кассу денег мне важно как у вас плита стоит да то есть я не спрашиваю я не профсоюз по плитам россии но для меня важно потому что если я вижу что плита угаженная, и вы ее не моете, и рядом с непонятно что стоит с плитой с одной стороны, а с другой письменный стол и сидит менеджер, ну, в данном случае подсказывать бессмысленно, потому что вам надо сначала с порядком и со структурой разобраться, а потом уже браться за решение этого вопроса, ибо невозможно такой компоновки. Менеджер должен сидеть в офисе или пускай он в зале сидит, а на кухне должна быть кухня. Менеджер контролирует зал, и он король зала. А шеф-повар контролирует кухню, и он король кухни. И если эти два короля будут друг к другу зарезать на территории и выяснять, кто там круче, то вместо работы будет просто тупо война. Мы не продаем войну. Мы продаем решения, за которыми вы к нам приходите. Хорошее решение, это когда я вам подсказал, вы пошли, сделали, и заплатили за это недорого, а заплатили ровно столько, сколько это стоит. Для меня важно, когда вы задаете вопросы, я понимаю, что вы нашли то, что хотели, вы решаете вопрос, вы двигаетесь дальше. Чем больше зарабатываете вы, тем больше вероятность того, что вы к нам придете еще раз и закажете новую кухню. Зачем нам греха таить и рассказывать друг другу, как во время флирта девушки и молодого человека, а ты ходишь в кино, а тебе нравятся цветы, а где ты живешь. Ну понятно, с какой целью они встречаются, либо там какая цель у обоих для короткой встречи. В нашем случае мы разбираемся в оборудовании. Мы вам предлагаем классные решения для того, чтобы вы не парились, не искали по всему рынку не рейдерили и не смотрели, что там нужно, у кого что есть, вы получили от нас решение, сравнили цену с другими, и вернулись и сказали, «Ребята, блин, вы классные чуваки, хотим с вами работать». ApachLab вам дает рецепты, мы предоставляем вам площадку, на которой вы можете все это делать, мы вас приглашаем на пир, вы встречаетесь с кучей поваров, которых мы собираем. У всех своя задача. Повар рассказывает про рецепты, Apache Lab собирает интересную информацию для дайджеста и позволяет быстро с ним разобраться. Мы, как специалисты, получаем вас, как аудиторию, через которую мы работаем и продаем. Все поднимают свои репутационные, грубо говоря, составляющие, и вы в том числе получаете качественные собранные решения и улучшаете свою репутационную составляющую. Все просто, честно и это открытые козырные карты, которые я вам показываю. Так и вы тоже будьте к нами открыты. Хочется просто помочь вам, чтобы вы сделали и нам тоже хорошо. Хорошего дня!